Попасть на торги легко, так как новые торги, активы госкорпораций очень простые и вам даже не понадобится ключ для покупки объекта. Выбирайте компанию, например Газпром, заходите на официальный сайт в раздел Продажа активов, находите подходящий для вас объект. Проведите оценку объекта, сравните цены с сайтами продаж, таких как Авито, и начинайте готовиться к торгам документы, задаток и прочее. Друзья!